Угу. Так что валим, валим, валим. Потому что Динамайк, он реально под эту карту не топ. Ну да. Мы можем тебе его потом подать. А у меня он уже на пятьсотке Ну, на двадцать первый. Ну, можно. И лишние пятьдесят кубков, я думаю, никому не помешают Опа-опа-опа-опа-опа. Смотри, просто разнос. Да... А, которая не включилась пика пика чего чего слышь ты что такая дерзкая о киверсворд смотри это за махина ой нужно нужно нужно хилиться хилиться хилинг хилинг Блин, бак отлил, теперь быстрый капец, неуправляемый. не, Я подумал уже, блин, ну бака много, ну блин, ну хватит уже отливать. А я еще и насрал. Насрал, убирал. Опа. Эль Примо. Эксангеро. Име мне папка давай мне свои лайки. Ноги влетаю в тярки на уме, большие бабки, бабось. Ой, упала, вот это поварёт. Все танцуют локтями, все танцуют локтями, где бы я ни был, все танцуют локтями, все танцуют локтями. Все пердят локтями. <свистит> Ой -ой. <свистит> как я выжил, <свистит> за житуха. Как я выжил, жизнь малиной кажется. Как сказать? Когда тебе ремнем посраки дают каждый день. Жизнь малиной больше не кажется. И танцуют локтями. Танцуют локтями. Вterior, танцуют локтями. Да я только возродился, бы я не был сид. Танцуют локтями. Что я зануд? О, короче, мой значок будет значить кого какого персонажа. Ты что, такая дерзкая? Спасибо. Спасибо за баночки. Это все. С грязи в князи. Подерил, хорошо, что ты вышел. Я тебе так скажу. Теперь твоему Давиду будет настоящая жизненная срака. Прям вот настоящая. Прям настоящая, прям при настоящей. Ой. Ой. Топ-2. И все. Слушай, может, в кустиках? Давай сюда. сюда. Я, ну, окей, я хочу пособирать банки, чтобы мы в кустах сидели, ну как, ну, хотя бы у нас было там 4-3 баночки. Ты сидишь в, ку в кустах э, у формы, которая очень классная форма, э, у этих кустов, в которых ты сейчас сидишь. Я пока сижу, отдыхаю в своем, так сказать, логове. Ой, у меня уже предупреждение за неактивность. А это не активность, я вообще активный парень, смотрю в стену. Я сама активность. Мне это нравится делать. Почему? Ох ты, Спраут, закрыл меня, гадены. Что, ты закрылся? Да меня закрыли. А я пока, я передвинулся в другой кустик. Это все, что сделал за эту катку. О, смотри, там букву L напечатала. Метеорит. ]axter. Там метеорит буквально напечатал. Красава. Вот этих надо вырубать, парни. Навывай, кума, горелка, стаканчик, воссолобь, банчик. Справа вот, я тебе за Дэрила отомщу. Ты не бойся. Ультуй, хорош. Ой, здорово. Хорош лети к нему на крыльях ветра давай убей его давай да ну как ну, я так и думал что он родится петух этот плюху в ухо Хорош! Да, 500 кубков на рже Ебойс, ебойс, ебойс, гайс, гайс, гайс. И апнули 500 кубков на сёрже. Короче, оставайтесь с нами. Мы еще с Серегой сейчас пойдем. Хотя, блин, уже ночь э -э, глубокая, так что не знаю, сможем ли мы дальше апаться. Но мы попробуем хотя бы один кубок апнуть. Вот. Спасибо, что были сам с нами, да? Да. Вот. Ну, а мы погнали апать каких-то новых персов. И, кстати, если вы знаете, то моя ава меняется. То есть, если я сейчас апою Сержу, у меня ава с Сержем. Если я апою какого-то другого бойца, у меня ава с другим бойцом. Вот. Поэтому, если вам понравился видосик, ставьте лайки подписывайтесь на канал. Пусть запись запущена, запущена. Тихо-тихо-тихо. Кратется, кроттся, кротцо, кротится. Ушел, ушел, прошел. Смотри, смотри, смотри. Проректор. Продается Икс. Итак, ребята, мне осталось совсем чуть-чуть. Ковочка, точнее, 14 кубков до 50 кубков на ступ. То, это что уже... Сергей Плей в Дискорде тебя это не смущает. Нет. Ну понятно. Э, вот, это будет второй э, этот... Второй э, бравлер уже, который у меня на 500 за весь этот пуш. Я, честно, <с> не ожидала себя такого. Но за, за час или полтора я пнул 150 кубков. Это просто капец, да, Серега? Да. Ну, сейчас мы отсидимся в кустиках и посмотрим, Була мы зажимаем, убиваем, да, инспектор, проректор. Ой, сейчас пролагала жестко. Короче, мы с Серегой продаем э, X5 93 -го года. Угу. Инжектор, инспектор, проректор. Э, Все, короче, офигенно. Сеть магазинов Сабина. Все, короче, лучше, чем может быть подогрев сидений э, Альфа, Самец. Ой. Шелли убиватус, мы победатус Нам осталось победить еще одну катку Мне кажется, вот как раз последняя катка У нас будет проигрышная Ну, не важно вообще Сейчас мы выиграем Надеюсь, займем топ-1 И будет ровно 500 кубков Ну что ж, ребята Мы это сделали вместе с Серегой Угу, 500 кубасиков у нас залетают. 18 пять кубков. 655 старпоинтов, да, я потратил на ящик в звездном магазине. Вот. Значит, что у нас тут в магазе? Гаджет на Карла. О, на Эмс можно купить улучшалку, чтобы и улучшить на... Восьмую силу, по-моему. А, не, на девятую. Ну что ж, ребят, спасибо большое за то, что смотрели этот пуш. Сейчас мы пойдем вместе с Серегой э, парное столкновение. Будем еще катать. Вот, поэтому... Кстати, наверное, сейчас я уже буду пушить. Кстати, мне выпал газ, ребят, я его скоро совсем буду пушить. Сейчас я, наверное, попушу... Не знаю, Гейла, он близко к в 20, 20 рангу, поэтому сейчас будем пушить вместе с Серегой. У него, кстати, на данный момент 19,529. Вот. Ну, а мы погнали к пушу. Всем удачи и всем пока. Идут к ней главные шиперы года. Главные шиперы А вот это сейчас записывалось. Ура, ребята, это 500 кубков на геле. Спасибо всем к тем, кто были со мной. Да, всем спасибо. С вами был Дебил и Дебил. Всем пока. Итак, ребята, мне нужно озвучить момент, я на гавсе, иду тут столкновение, помирают пацаны, это, конечно, жестко. ну, нажимаю выход, потому что я забыл озвучить, да, и у меня 19к, ребят, спасибо большое, что были со мной за 19к, вам реально огромное спасибо, верили в меня, и вот я уже на пути забрать этот мегаящик и скоро... Совсем я уже соберу э, ну, 20к получается. Совсем скоро я соберу. Ну, собираю тут вот ящик. Там ничего не выпадет, я вам так скажу. Там ничего не выпадет. Но сам факт того, что я обнул 19к, это очень классно. Э, ну, спасибо, что были все со мной. Вот. Э, продолжу пушить. Буду дальше пушить. Вот. Э, спасибо большое за просмотр. Всем удачи, всем пока!